Друзья, всем привет! С вами я, Дмитрий. И хотел бы рассказать вам об одном валисийском блюде. Правда, не совсем валисийском. Пришло оно из города Гандия, который находится 70 километров от Валесии. Его хорошо очень знают туристы по его роскошным широким пляжам. И э, также это блюдо очень хорошо знают по всей Испании. Называется оно Фидева. Правда, для туристов оно не слишком знакомо. Делается оно очень легко. Правда, легко делается только та разновидность, которую я вам покажу. Хотя действительно является разновидностью. Есть другие более сложные, но э, о них раз или, или просто не будем говорить. А вот о самом простом виде я вам и расскажу. Что же нам будет нужно для приготовления этого блюда? Сейчас я вам расскажу. Ну, в первую очередь, это фритура де пескаду Вот так да, называется. Это смесь рыбная. Здесь и креветки, и кальмары, и белая рыба. Такой вот набор, который и для риса, и для супа. Ну и, собственно, для вот этого блюда Федева. Я взял конкретно марки Ассендату, это меркадона, кто ее знает, наверное, знает хорошо. Из специй нам понадобится, первый это ахо, это чеснок, следующий перехиль, это пер, э, петрушка, извиняюсь, и энельдо, это укроп. Затем э, томатная паста, оливковое масло, вода, естественно, тоже човар, и вот этот сам продукт, есть фидева, вот эти рожки, в котором называется это блюдо. Вот такие они, маленькие закрученные рожки. Соль, естественно, и вот такой вот красный жгучий перец. Но не весь целиком, а нужен будет небольшой кусочек, который потом вы увидите уже в процессе. Вот, собственно, все, что нам нужно, больше ничего. Нагреваем сковороду и заливаем дно маслом. Добавляем три ложки томатные пасты ну, я добавляю 3, естественно можно и больше можно и меньше вот все это помешиваем смешиваем с маслом добавляем чеснок перец и э, петрушку опять же перемешиваем все затем добавляем вот этот перец он перемешается естественно и рыбу в конце концов но ну, я добавляю всего половину этого пакета то есть кому как если много людей соответственно можно и весь использовать если не на большое количество то и ненадолго то можно половину Честно говоря, она у меня была уже немножко разморожена, поэтому тушить это все я буду поменьше. Можно и не размороженный, кстати, класть. Поэтому я и говорю, что у меня уже было немного размороженное. Вот, дошла очередь до самих рожков. Федова. И два. То есть, вот рыба уже минут 3-5, она уже потушилась. И я покрываю просто дно. Делаю такой вот слой один. И затем... Должна. все это будет залить водой что я сейчас и сделаю перед тем как добавить воду перемешав макароны добавляю немножко вот этого колоранта красителя перемешиваю чтобы фидуа приобрел такой золотистый Видите, вы даже заметно, что все это желтеет и желтеет. Но теперь можно добавить воду. Добавляю воды, чтобы накрыть вот этот слой Два Чуть-чуть, чтобы был слой воды выше. Теперь добавляем. Немного соли. Соли опять же, по вкусу. Кому как больше нравится, я много добавляю. И затем можно это все потушить минут 7, минут 5-7, ну, 10. Зависит от того, если хотите получить вот эти рожки фидуа аль диенда, то аль диенда, то поменьше. Если хотите, чтобы они получились более разваристые. В принципе, видно будет, как вода уйдет все, вода впитается, то, в общем-то, уже их готово. Ждем. Вот и все. На этот раз у меня вообще заняло 5 минут. <блюдо>, блюдо готово. И всем тем, кто снимает апартаменты летом в Испании, рекомендую приготовить это очень вкусное блюдо. Всем приятного аппетита.